Всем привет! Это видео анонс моего будущего цветка. Для него понадобится меньше трех рулонов гофрированной бумаги. Я выбрала бумагу кораллового и розового цвета. То, что вы видите, это только середина. Сам цветок я покажу на своем видео мастер-классе. Все мои мастер-классы бесплатны и я очень прошу поддержать меня Ставьте лайки и жмите на колокольчик. До скорой встречи на моем канале. Всем удачи, жду вас, пока-пока.